Не бывает дыма без огня И не греет солнце без рассвет справиться Не спить давно зачем хозяин, Не хозяин. Начало кончится ничем, Без ни задних